Всем привет на канале Игры Дрона Если сегодня я решил в первый раз сыграть в игру Roblox, Так, давайте сейчас сыграем Так, вот моя йо. Я пока что самая первая ее, Давайте сейчас монетки собираем Так, вот красная У нас уже их 629 Так, вот, вот еще одна монетка Так, давайте вот сюда вот идем Там еще одна вроде бы монетка А нет, показалось Так, давайте сейчас выходим вот еще одна монета. Так, собираем ее. Так, ребята, давайте идем сюда. Посмотрим. Можно ли там ее еще купить? Да, можно купить. Давайте покупаем. Все, у нас теперь такое вот ее. У меня здесь второй левел уже. Так, давайте сейчас берем монетку. Так, все, плюс 10. 199 монет у нас уже. Вот здесь куча монет. Так, сюда нельзя. Ну, ладно. Так. Идем дальше. Так, здесь у нас никаких монет. Вот. Берем ее. Идем дальше. Так. Еще одна. Так, идемте дальше. Вот еще на машине одна монета. Давайте берем ее. Так. А сколько она следующая ее стоит, интересно? У нас пока что 229. Так, давайте. Берем ее. Так, сколько у нас следующая ее стоит, интересно. Так, она у нас стоит 750. У нас пока что 229, тогда давайте берем монеты. Так, сейчас возьмем, да, я успел взять, плюс 10. Так, здесь никакой монеты не да? Так, вот еще одна вроде монеты, да? Да, здесь монета. Там еще монеты я видел. вот. Так, у нас уже 259 монет. Здесь еще одна монета. Берем ее. Так, давайте идем дальше. О, красная берем. Так, перепрыгнул. Вот все, взял. Так, идемте дальше. Так, вот еще одна монета, давайте берем ее. Так, вот взяли. Красная монета. Так, я не успел, ну ладно. Так, о, вот еще одна монета, давайте берем ее. Здесь еще на машине есть. Так, вот, все взяли. Так, идемте дальше. Монету берем. Наши 399 монет. Так, ребята, давайте берем уже 409. Уго, класс. 419. Давайте еще здесь вот прыгаем. Прыгаем, прыгаем. Так, все взял, вроде бы. Да. Так, давайте сюда, давайте идем. Ну, там еще одна монета. Так, берем ее. Говорит, и на голову прыгаем, все. Так, вот здесь вот монета. Дальше нельзя уже идти. Так, вот там еще одна монета. Давайте берем ее. Есть, yes, я успел. Так. 473. Следующая ее вроде бы 600 там стоит. 483 уже. Отлично. Так. А еще... О, вон еще красная монета. И там еще тоже красная монета. Давайте берем. Лично плюс 50. Так, это уже взяли монету. Так, она опять появилась. Давайте берем. Отлично, мы успели. Так, у нас 533 монеты. Берем еще раз. Так, не успел. Так, да, я не успел взять монету. Так, давайте сюда идем. Еще одна монета. Берем ее, конечно же. Так, здесь, сюда нельзя. Так, застрял что-то. Так, о, красный! Берем, берем, берем, все. Плюс 50. Сколько она там стоит? 600 чем-то вроде бы, да? Так, 100... О, 750 даже. Думаю, 600. Ну ладно. Так, берем ее. Так, вот еще давайте успеем, да, успеем. Так, здесь еще одна монета вроде бы, да? Вот берем ее. 613 уже. Так не успеем. Нет, не успеем. Ну, ладно. Так, здесь еще есть красная монета, мы ее взяли. Так, 600... 663 монеты у нас. Уже схемнело там. Да? да, уже ночь. Там эту монету вот так вот, вот отлично, взяли. Так, ой, еще одна монета, отлично. Отлично взяли, все, 683 еще чуть-чуть осталось. Давайте берем монету. 693, ребята, еще чуть-чуть. Так, там уже взяли красную монету, так... Здесь еще ради бы должна быть где-то монета. здесь вот в углу. Так, здесь нету. Ну ладно. Так, идемте, там еще должна быть монета. Здесь ее... Её... О! Давайте берем, ребята, берем. 703. Она сколько? 750 или что стоит? Давайте сейчас посмотреть, сколько она там стоит. Так, она стоит 750, да. Так, еще 47 монет нам нужно. Берем 713 уже, берем еще 723, отлично, 733 уже, отлично, так, вон еще две монеты, раз, два, так, а то я не взял, все, 753 уже, опеншоп, давайте покупаем за 750. Так, все, мы купили это ее, такой вот пончик у нас. Так, у нас пока что еще второй уровень. Классная, ее мне нравится. Ну а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей, но ну, всем пока!